октябряцкий нашел. Такой я носил в 90-м году. 90 до да, 90-м, 91-м году я был октябренком. У меня, конечно, был четкий, тут подозносился немножко. Да, октябряцкий значок. Эх, не получается у меня его снять четко. О, даже это есть. Владимир Ульянов. Вот такой значочек. Так, хожу вдоль речки. Первая находочка отличная попалась. Сейчас покажу Две копеечки 1924 год Охрененная вообще ранняя советская А сигнал был царский Кучу уже рублей нашел Вот такая находка Не знаю медь это или что Потом посмотрим Поехали дальше Засвечу Находочку крутую Два ствола перекрещенных Я не знаю, чей это значок такой Вот такая штука В комментариях пишите, кто знает, откуда значок такой Я, Ясно, что военный, да, какой-то? Но... как говорит, он такие носил, блин. Ну, поехали дальше. Вытаскивать не стал из земли. Сейчас покажу. Вот он прям лежит. Значочек какой-то. Значков я уже кучу нашел всяких зубов. Что-то какой-то любовный, что ли. Плюс мы потом посмотрим. И монетку одну поднял. Не стал снимать. Сейчас покажу. Такая душечка. Год не вижу пока. Две копейки. Что интересно, я вытащил. Она была темная. Сейчас полежала, позеленела. Две копеечки. Клевая. Ну и значок какой-то интересный. Вот такие находочки. Поднялся от речки на поляну. О, мужики червей копают. Сейчас пойду туда в камуши еще попробую полазить Как зашибись ловить такие сигналы Как стрёмно, когда вылазит какая-то шляпа Какой-то Сломбер, что ли, написано Какая-то хренатень, легенькая-легенькая Здесь вообще он Вот такая хрень а сигнал четкий был вообще Написано <coughs> Сломбер Че такое хрен его знает Чья-то личная монета Какого-то сломбера <coughs> Так Я уже потер ее и... Такая штука какая-то с дыркой, с дырочкой, значки какие-то там. Интересная штучка. Думал монетка. Вижу, что алюминий, но не серебро. Он толстая. Вот такая приколюшка. Вот находочка И снова У меня Значок 50 лет СССР 50 лет СССР И Там что-то снизу Написано еще Такой значок Алюминенько. день значков, Фух. Фух, земелька сухая вообще, ох ты, ёптай Да. Видно, что Николай первый Одна копейка Я в телефоне ничего не вижу вообще Ладно, как получится, так получится Одна копейка по 1842 год вот такая Как будто погорела, что ли, маленькая все равно вот такая находочка машины тут ездят мимо меня стараюсь в таких местах вообще не копать рядом с деревьями но мест больше нету будем ходить более большой Меня, то, значит ролик удался Смотрим дальше А эта находочка Ставила меня поволноваться Эх Думал золото Помыл Сидел прям радовался Думал золото Помыл Казалось, красивое, но не золото. Я не знаю, там видно или нет. Сейчас обойду телефон. Ой. Вот такое колечко. Фокус не доводится, да? Ага. Ах, эх, эх. Колечко офигенное Но не золото Легкое-легкое Сейчас достану стекло прям вообще, как алюминька. А смотрится, как золото. Ну и видно по краю, вот оно не отмывается. И цена 55 копеек. Вот такое кольцо. Просто видно, что там пробы нету, а прям написано цена. Но красивое. мальчугана потому что оно маленькое и не девчаче и не мужское и женское и не... нет не, не да не женское и не мужское видать мальчишки вот. красота вот как в советские времена делали сука пролежала в земле как, как новенькая вот такие пироги дучи тянет скоро будет дождь сейчас если найдешь бижутерию какую-нибудь но ну, нашего времени уже потеряшку она вся уже гнилая черная а это прям как новое. Охренеть. Прям реально как золото. Не знаю, там фокус плохой, наверное. Я потом еще покажу его, когда буду обзор делать. Эх, как сердце-то блин. Ладно. Еще немножко похожу. Кому нравится видео, ставьте лайки, не забывайте. Если не жалко, конечно, подписывайтесь на канал дальше Успел я дойти до дома О, Чернота, немножко дождь меня зацепил Вот так покопали мы сегодня Все, сейчас обзорчик сниму Полный Вау вау Чё ты лаешь? Чё лаешь? Ну давай, голоси! <салит> голоси! Голоси! <салит> голоси! Сейчас, сейчас, сейчас накормлю, сейчас накормлю тебя Так, постараюсь Успеть вам показать находки Потому что он уже что творится О, рядом совсем Гром гремит Так Ну что, сначала я вам покажу Находки, которые интересное ну а потом все что не снимал все на быструю руку без подготовки так что так телефончик мне вот поставим куда-нибудь вот так наверное пойдет Вроде стоит Ножу, вот так, так. Это из интересного Колечко Кольцо широкое Красивое вообще Маленько понервничал я из-за него Копеечка Николаевская Вот так Да, сейчас солнца нету, наверное, плохо будет видно Значок 50 лет СССР Такой значочек Вот эта штучка Два автомата Перекрещенных Может так лучше видно будет этот интересный значок я читал написано зубов плюс я равно мы кто-то видать под заказ сделал любовь какая-то вернее сильная у кого-то была или что не знаю что за значок двушечка двушечка где она у меня тут вот она такой орел Здесь он она зеленая вся Вот такой двульничек Октябряцкий значок Я уже находил такой, показывал Я когда был октябренком Тоже такой носил Значок Канина Что я показывать Канина, да канина. Вот это вот Сигнал был вообще четкий. Я что-то сейчас не могу прочитать. Сейчас, секунду. Какой-то самбер. Самбер, не самбер, что-то непонятно. Думал, монета. Оказалась шляпа какая-то. Вот эта интересная штучка какая-то. С отверстием. О. Толстая. Алюминиевая. И двушечка. Медная. 24-го года. Где она? Вот она. 24-й год. две копейки. Хороший сохранщик у нее Надо очистить. Это из интересного. Убираем сторону. Теперь Смотрите, сколько у меня здесь ходячек Закатилась Какая-то плюшка Алюминиевая И ходячек куча С советскими Советские Тут монетки всякие разные Видно, не видно? Вот так сейчас сделаю О! Вот столько бы царских за раз эти, Это было бы интересно Короче, тут дофига их Советских маловато, а вот этих ходячек много. Что-то у меня еще здесь. А, ну еще две конины. С ребрышками такие. Где? О. Во. Вот вторая. Две конинки. Вот такие находки. Ну и еще раз подчеркну. Я уже говорил, кто-то мне сказал, что ходишь типа по монетным полям, только монеты собираешь. Смотрите, что еще я собираю. Фу. Вот такая кучка говна. О, шмурдячка сколько. Вот такая шляпа проволоку алюминиевую собираю тоже. он какая-то хрень непонятная крышка вот эта штука тоже у меня как монета показывала круглая с одной стороны алюминиевая с другой стороны как бы как будто медная Вот такие вот штуки прям монеты показывают алюминиевые пробки старые советского пива вот такая-то хрень, я не знаю, что такое. Думал, зажигалка, но непонятно. Кнопочки у нее нажимаются, он две штуки. Посмотрю, вот кнопка и с обратной стороны кнопка. Вот такая вот хрень. Далее, зажигалка. Вот всякая шляпа. О. Всякая дрянь попадается. Так что не только у меня здесь... Монетки попадаются со значками. А еще и вот такая хрень. Ходишь, собираешь, копаешь. Вот представьте, сколько ям надо выкопать, чтобы вот эту всю херню поднять. Ну и ходячик тоже, он куча целая. Ну вот так вот. Все. Коп окончен. О, что творится. Смотрите. И гром гремит. Громыхает. Миша, ты грома не боишься? Вовремя домой пришел. Сейчас гроза начнется. Там поливает вообще конкретно. Вот такая сегодня погодка. Еще раз повторю, повторюсь. Кому нравится видео, ставьте лайки. Не забывайте, не жадничайте. И подписывайтесь на канал, кто не подписан. Будем копать лето впереди. Времени куча. Так что, всем пока, удачи!